Обращение священнослужителей Грузинской Православной Церкви в поддержку пасты, преследуемой Украинской Православной Церкви по домофорам митрополита Ануфрия. Протерей Давид Исакадзе. Церковь Святой Великомученицы Марины. Мы посвятили не одну беседу тому, что происходит вокруг церкви в Украине. К сожалению, Вселенский Патриарх Варфоломей сыграл большую роль в формировании раскольнической группировки лжемитрополита Епифания, которая в настоящее время преследует украинскую каноническую церковь под руководством митрополита Ануфрия. Он действовал, незаконно вмешиваясь в юрисдикцию другой церкви, что является каноническим нарушением и подлежит наказанию. Надеемся, его будут судить церковный собор, и если этого не произойдет в мире всем, то он никуда не уйдет от суда Божия. При этом в Украине в первую очередь нарушаются права украинских православных. Мы молимся за наших украинских православных братьев и сестер. Когда святитель Григорий Богослов приехал в Константинополь, там был только один православный храм, все остальное захватили Ариане. Но затем православие восторжествовало. Точно так же православие победит и в Украине. Протерей Давид Назадзе, церковь святителей Марка Эфесского, Фотия Великого и Григория Паламы. Можно прямо сказать, что православие в Украине – Преследуются и властью, и неверующими людьми. Выдвигаются ложные обвинения. Огульно навешивается клеймо «Русский агент». Митрополит Анофри и его паства посвятили всю свою жизнь возрождению православия в Украине. Если и происходит что-то хорошее, это их заслуга. Читаем письма патриархов сербского и антиохийского. Братерей Гурам, церковь святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В Украине идет религиозная война против православия, которую осуществляет США, сатанистский коллективный Запад и украинское нацистское правительство с помощью константинопольского патриарха Варфоломея. Сатанизм и нацизм хорошо дополняют друг друга на стороне православия, благодать непрерывного апостольского преемства, на другой – раскол и безбожий. Иерей Фотии Зумбадзе – церковь святой великомученицы Марины. Вандализм и преследование канонической украинской православной церкви совместно осуществляется марионеточным правительством Зеленского, униатами и раскольнической группировкой Эпифании. Во Львове и Ивано-Франковске имеют место случаи поджогов православных храмов, массовых разрушений тяжелой техникой и поджогов коктейлями Молотова, осквернений икон и других святынь, захватов храмов. В поруганных храмах унияты и раскольники совместно служат благодарственной молебны. Параклисы проводят концерты, поклоняются Перуну, проводят языческие ритуалы. И все это осуществляется посредством совместных согласованных действий правительства и этого безблагодатного религиозного образования. Соглашусь с отцами. Все это соответствует с указаниями, полученными сверху. Мы также выражаем поддержку митрополиту Павлу, настоятелю киева печерской лавры, которого обвинили в пособничестве российской агрессии и межрелигиозной розни и поместили под домашний арест. Также многие недовольны тем, что митрополит Павел не признает раскольников. Митрополит отвечает, если я буду говорить что-то другое про их каноничность, это будет грех перед Богом.